Доброго здравия, уважаемые друзья. Сегодня я покажу в этом видео, как зарегистрировать кошелек Эфириума, как вообще зарегистрировать на платформе аватар все кошельки свои упорядочить, чтобы они были в одном месте, как бы как в одном лопатнике, в котором ну как кошельки в котором лежат несколько карточек Сбербанк, ВТБ, там Яндекс Деньги и так далее, Киви, только также с Биткоин. Ой, с криптокошельками э, и с другими системами учета, с акциями есть платформа. Так, э, мне только ссылки на нее нету. Денис сейчас мне скинет. Ага, сейчас отправлю. Это. Вот он. Аватар Нетворк. Сейчас, сейчас, сейчас что-то это за это заработался. Перейти к звонку. Включить демонстрацию экрана. Я там в принципе то все это как бы уже на аватаре, на автомате уловил, поэтому я все сделаю. Так чтобы, <coughs> Так вот у нас получается Аватар Нетворк. То есть это ребята сделали платформу, упростили для всех, чтобы не были в разных местах у вас кошельки, там все криптокошельки. Все сделали на одной основе. Вот я провожу регистрацию. Здесь нету, насколько мне известно, никаких там партнерок, ни рефералок, там ни чего, всякого этого ну, мути. Я просто беру, убедитесь, что вы находитесь на сайте Avatar Network. И он, пожалуйста, заполните следующий поряд для входа. Беру, записываю, пишу почту свою для регистрации. Нет, нажимаю регистрация. А, да, это же для входа, регистрация точно. Бог миря, собака .com. Придумываем сами а, свой пароль записываем его куда-нибудь там в ежедневник чтобы не забывать сейчас я тоже записываю так э, регистрация аватар так все записал Проверочный код К С Л И Т То есть вообще шесть букв. А некоторые буквы сливаются, поэтому ТН. Вот, поэтому внимательно рассматривайте. Ну, они могут сливаться, и вы будете думать, что это, например, буква Д это C 6 Шесть букв должно быть. Зарегистрировать. Сохраняю сразу себе пароль в браузере Благодарим вас за регистрацию, она завершена Вам нужно зайти на почтовый ящик, указанный при регистрации, подтвердить регистрацию Я здесь сразу закрываю вкладку, потому что когда я зайду на почту Я перейду по вкладочке Подтверждение регистрации и попаду на сайт вы успешно прошли регистрацию в банке Аватар. Добро пожаловать в Новый мир. Чтобы подтвердить регистрацию, нажмите кнопку ниже. Банк Аватар. То есть это получается как э, виртуальный банк. такой. По ссылке. Щелкаю. Почту закрываю сразу вклад. Здесь вы потом можете вставить, здесь пока пишется буква Я, потом вы можете вставить свой любой значок. Ну, вот здесь уже дальше там в меню. Так, э, вот я зашел. Карты, наш официальный контракт. Все на русском. Мои счета. Вот. Э, букву Я вверху нажимаем. Мои счета. И э, я беру, нажимаю кнопку создать. И мне сразу здесь уже самые популярные этериум и биткоин я просто пишу Биткоин пароль от кабинета каждый там сам придумывает для себя и создать видим что сразу же появляется кабинет биткоина показывается что курс у него вниз пополз его сегодняшняя стоимость в долларах и в рублях. То есть, ну, прям в онлайн, что удобно. Здесь также для перевода и получения биткоинов, ой, для получения биткоинов есть QR-код. Для того, чтобы отправить кому-то, нажимаете кнопку отправить. То есть, очень удобный монет такой. Ну, вот он, кошелек так и отображается, что это кошелек. Теперь я создаю эфириум, Здесь пишу Ethereum. Вот у меня только единственный вопрос, Этериум или Эфириум? Вообще Эфириум, просто он так пишется. Это Т и А читается как Ф. Так, вот я теперь Эфириум создал. 703 доллара один эфириум стоит по деньгам 39 983. видимо Видим, он тоже в минус упал. Ну, в минус ползет за последние 24 часа. <coughs> так, теперь э, мне нужно э, создать э, для мегаватт контрактов тоже свой кошелек. Чтобы для акций, чтобы вот эти мегаватт контракты по генератором электричества что я акционер купил столько-то акции система учета акции чтобы у меня было что было комфортно удобно считать всю эту бухгалтерию я теперь что делаю так как Думаю, мы там добавить токены. Добавить, токены? добавить токены? да потому что у нас там в токенах список на сайте выложен угу. Ты пишешь название, да? Ну, я буду писать мегаватт э, контракт. Потом так, посмотрим, как они тут так и пишутся же. мега Мегаватт контракт. Мегаватт. Ватт, кстати, по-моему, с двумя Т пишется. Мегаватт, да. да, контракт попробую с пробелом здесь пароль от кабинета вставляем токены мы выбираем здесь самые популярные токены всех криптовалют которые есть и мы просто находим из списка они в том порядке в котором занесены в аватар в этот в банк аватар они здесь указаны поэтому мы в самый низ опускаемся и снизу раз, два, три, 4 5 6. Ну 6 э, мегаватт контракт. Вот он, МВЦ. Выбираем их. Вот он, их, ну, как номер кошелька. Счет. Э, счет мы привязываем счет эфириума в монетах. Поэтому, когда вы будете создавать, сначала нужно именно счет эфириума сделать. Потому что, ну. К нему привязка денежная происходит <coughs> и учет весь. И также вы можете в эфирах продавать, покупать. Да, в криптовалюте призм тоже можете продавать, покупать, обращаться к нам и так далее. <coughs> То есть принимается и рубли, и любым банком, там, любая криптовалюта. но вот Для удобства здесь у нас применяется эфир именно вот в этом кошельке в системе учета добавить сохранить все видим мегаватт контракт все по нулям у меня еще ничего не пополнял видеоинструкции о том как что пополнять будут дальше пока мы эту вот видеоинструкцию останавливаем делайте лайки ставьте репосты благодарим вас за внимание и подписывайтесь на наши каналы, потому что дальше будет еще более интересная информация. Все инструкции о том, как приобретать мегаватт контракты, как купить себе эфириум, как купить криптовалюту призм. Все есть на наших каналах. До скорой встречи!